отличный пример качественного фантастического боевика с Томом Харди в главной роли. Случайному представителю человеческой расы пришлось вступить в симбиоз с инопланетным существом. Такое соседство не устраивает обоих, но постепенно каждый из них начинает видеть в произошедшем и положительные стороны. По-моему, фильм вполне удачный, полностью раскрыт характер главного персонажа. Он не планирует спасать мир, не строит из себя героя, а живет обычной жизнью, в которой есть место предательству, обидам и мести. И даже такому внеземному существу, как Веном, оказались не чужды эти чувства. Захватывающие спецэффекты, тонкий, уместный, хоть местами и черный юмор, напряженные погони и перестрелки, динамичный паркур – все это позволяет отключить голову и просто наслаждаться происходящим на экране.